Хочется мне рассказать вам, ребята, одну притчу. Умерли два человека. На том свете, в ином мире, встречает их Господь и спрашивает. Ну как, ребятки, вы жили? Довольны ли были вы своей жизнью? И у вас были Ну Один говорит, я был доволен своей жизнью. У меня все было: квартира, дача, машина. Я никогда ни в чем не нуждался. У меня была семья полная чаша и дом, достатки и семья хорошая, дети, внук. Я дожил до прераднуков и в глубокой старости благополучно умер. Вот и следы моей жизни идут ровненько, поступательно и последовательно. Ну хорошо, говорит Господь, и второго спрашивает: а ты расскажи, как у тебя жизнь сложилась? И второй говорит, в моей жизни было все, и радости, и печали, и горе, и несчастье. И были даже такие моменты, что хотелось ну просто руки на себя наложить. Если следы за моей спиной, посмотри, показывают мою жизнь. То они идут влево, то прерываются, то вправо, то прерываются, то вообще нет следов. И такие моменты были тяжелые-тяжелые в моей жизни, что я вообще без следов был. Где ты был в этот момент, Господи? А Господь ему отвечает. А в этот момент, мой дорогой, я нес тебя на руках. Так вот, когда нам плохо в жизни бывает, я всегда себе представляю, что я нахожусь у Христа за пазухой что эта ситуация мне дана для того, чтобы я что-то продумала, прочувствовала, сделала какой-то другой вывод для себя. И пытаюсь всегда представить в этот момент себя у Христа за пазухой, и что Господь несет меня на руках. Все, что делается, все к лучшему.